Энгель, кай, кай, Если только не подеваю, подеваю. Если только не подеваю, подеваю. Все Я. Я не Я пойду Я Я что? Но сам, да, да и залить кадр. Видишь то, что можно rzeczy и Я <смех> тебе <смех>